Я, я все объясню. У Зеленского ведь действительно стальные яйца. Какие у тебя? Какие у тебя? Только у него их два.